всем привет вы смотрите словарик блокчайника на канале криптовалютной биржи coin galaxy блокчейн в переводе с английского означает «цепочка блоков» — термин, используемый для обозначения технологии хранения и передачи данных в сетях криптовалют, хранит в себе данные о транзакциях, проведенных за все время существования сети, и секретные ключи пользователей. Данные в блокчейне хранятся в цепочке блоков, в которой каждый последующий блок создается с учетом всех предыдущих. На момент генерации на основе всего содержимого блока генерируется хэш, относительно небольшая символьная последовательность, которая вычисляется на основе специального алгоритма и является уникальным идентификатором содержимого всего блока. Если в блоке будет изменен хотя бы один бит, то хэш-сумма изменится кардинально. Измененный блок не пройдет проверку остальных узлов сети. Такой подход делает невозможным изменение любого из цепочки предыдущих блоков, а значит, фактически кражу средств, поскольку для изменения цепочки блоков необходима мощность, превосходящая половину всей вычислительной мощности сети. Так называемая атака 51%. За генерацию новых блоков выдается вознаграждение, которое является добычей майнеров. По сути, блокчейн является распределенной базой данных, в которой хранятся данные обо всех транзакциях, хранящиеся на тысячах компьютеров, нодах, поддерживающих сеть. Доступ к информации о совершенных блокчейне транзакциях, как правило, является открытым и осуществляется с помощью блокчейн-эксплорера. Информация о блокчейне надежно защищена. Использование принципа генерации блоков на основе алгоритмов поиска консенсуса делает невозможным изменение ранее внесенных данных или делает это слишком ресурсоемкой задачей, полностью нецелесообразной. Стоимость подобной атаки на сеть будет слишком высока. Современные блокчейны имеют высокую скорость проведения транзакций, расширенный функционал, такой как смарт-контракты, и позволяют реализовывать надежное хранение и передачу любых критически важных данных.